который я хотела бы осветить, это физические упражнения. То есть это то, что не надо покупать, то, что вы делаете. А если у вас проблемы с позвоночником, начните делать хоть что-нибудь. Начните делать минимальные какие-то упражнения. Разрабатывать вот руки, разрабатывать ноги, разрабатывать хоть что-то. То есть надо делать растяжки. Пластичные суставы. А, тибетская гимнастика лежа. Да, начинайте. Если, если у вас серьезные проблемы со здоровьем, начинайте хоть чего-нибудь. Знаете, есть такой комплекс 5 тибетцев. Вот для самого начала, если вы до этого ничего не делали, если у вас уже критическое состояние, 5 тибетцев, это как раз поможет, я 5 тибетцев делала моя покойная бабушка, она умерла под 90 лет. И бабушка, когда я к ней приехала, она была при смерти, она уже лежала, уже думала, что она не встанет. Я начала смотреть, я тогда еще не знала про тайский массаж, я еще не знала что про Таиланд. Но тогда я уже увлекалась массажами, я уже понимала, что мне часто делали массаж, мне постоянно ставили все на место. И я потрогала, я поняла, что ее более не а у нее невралгия межреберная. И я начала ее восстанавливать, как раз с меджобной венералгии. И я в 76 лет, впервые в жизни, заставила бабушку делать гимнастику. Это было, как раз-таки, в 76 лет она впервые начала делать эту гимнастику. Во-первых, она начала вставать, она начала ходить. А во-вторых, у нее начал работать желудок. У нее уже стал желудок, она с трудом уже ела он запустил работу ее внутренних органов нормально, он запустил вообще работу всего, и когда мне тетя через месяц, то есть все уже думали, что бабушка умрет, я приехала с ней попрощаться, и в итоге я бабушку подняла, и она начала у меня ходить, мне тетя звонит, говорит, а можешь трубку бабушке дать? Я говорю, ой, а бабушка отошла, куда? Я говорю, она пошла в подвал, в картошку праздник. Какой подвал? Какую картошку? Она же лежачая. Я говорю, ты забудьте. Бабушка уже бегает. А, вот. А, и это я к чему? То, что когда вот у вас совсем все плохо, а, не надо сразу делать какие-то такие прям сильные комплексы. Начните с минимальным. Лежачая тибическая гимнастика. Что-нибудь по чуть-чуть, но ну, делайте. Я очень рекомендую дыхательное упражнение. А, есть дыхательная гимнастика, я сейчас покажу, если получится, если будет хорошо видно. А, оно идет. А, легких, Потому что обычно, когда мы, мы дышим, у нас обычно поверхностное дыхание, мы используем только верхнюю часть легких, и то не полностью. Дыхание, а он начинается с живота. То есть сначала, когда а, идет вдох, сначала вдывается живот. Потом средняя часть ребер. Вот если положить руки, сейчас, если положить руки вот на ребра, при вдохе реберным дыхании они расширяются. Вы можете попробовать подышать животом, подышать а, только ребрами, когда не двигается а верхняя часть, не двигается живот, двигаются только ребра и верхняя часть. Верхняя часть, когда а, идет вдох, верхняя часть. О, у меня аж немножко голова закружилась. Я две недели практиковала дыханием полное и пошел кислород и сразу такой, вау. Вот верхняя часть тоже, когда идет правильный вдох, верхняя часть, когда и набирается воздух здесь, немножко раскрываются плечи, чтобы больше был вдох. А сейчас я покажу полностью, как идет вдох. То есть сначала живот... Ну, просто покажу, думаю, что увидите. Я могу потом дать ссылку, у меня есть картинки. Выдох идет тоже. Сначала мы сдуваем живот, потом вот среднюю часть, потом верхнюю часть. И верхнюю часть мы немножко дожимаем плечи. Это можно делать как лежа, так и сидя, и стоя. То есть, в принципе, как бы неважно сделать. 5 минут в день хотя бы начните с такого дыхания, с брюшного типа дыхания, используя все отделы позвоночника. Вы активизируете работу внутренних органов, работа диафрагмы, она будет массировать внутренние органы. Кроме того, это дыхание, оно обогащает тело кислородом и запускает восстановительные процессы такое дыхание делать, когда вы находитесь в лесу или в каком-то месте, куда-то вот выехали на природу, за город, да, где хороший воздух. Используйте его по полной, сделайте вот полное э, дыхание живот, средняя часть, верхняя часть. Это то, что делала я. Дальше тоже, что я делала, э, у меня было все все плохо с позвоночником и настолько плохо, что я не могла делать вообще никаких упражнений. Я просто подходила к стенке, вот, э, макушка, плечи, попа, и пятки, и боли, игры ног, они вплотную прижимаются к стенке. Вот просто ровно стоять, стараться держать вот эти стенки. Сначала мне было очень тяжело, потому что ну, все серьезно было с позвоночником, да? а, Но потом я постепенно там сначала 5 минут стояла, потом 10 я устояла, вот и плюс к этому я еще дыш дышала полным дых дыханием. А, кроме этого, я делала самомассаж. Самомассаж мочки ушей. Знаете ли вы о том, что на мочке ушей расположено очень много биологически активных точек? Вот все они вот здесь вот. И э, если вот каждый день делать массаж ушей до того, станет вот, э, те люди, у которых уши очень твердые на ощупь, но после регулярных, если вы хотя бы неделю будете каждый день регулярно разминать уши, мятик всячески, складывать в трубочку, и так далее, то через а, неделю регулярных вот таких вот разминаний ваши уши станут мягче. А также делается массаж рук. На руке тоже очень много биологически активных точек. Массаж стоп тоже. Хорошо. А, вот, а, после того, а, тя, 5 тибетцев – это начало. Как вы уже можете полностью выполнять 5 тибетцев, там по 10-12 по 12 циклов, начинайте прибавлять другие... За, за, за, Элементы. А я начинала, я добавляла сначала приседания. Ой, после Кельсерева первое приседание вот полноценно, чтобы вот, не отрывая пяток, да, просто здесь до пола, это было для меня просто адским мучением, Это было настолько больно, настолько невыносимо. А потом я. Я сначала делала по одному приседанию в день, потом по два приседания, по три, и так я довела до десяти. Сейчас я смогу спокойно там и 10 двадцать раз присесть без проблем. Но самое начало-то, конечно, было очень тяжело. Вот с самого начала не надо себя насиловать, делайте хотя бы вот по одному разу. Хоть что-то, чтобы было потихонечку достижение. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, чтобы постепенно все это было. Вот.